Всем привет! Внутричерепное давление. Как снять, как головную боль убрать? Акцепитальный релиз, в общем, показываю. Внутричерепное давление это в основном проблема оттока. Оно может быть с правой, с левой стороны, вообще не важно. Но суть в чем? что вот оно основание черепа. У нас череп кончается, затылок, шея начинается. И зачастую где-то здесь тормозы происходят, особенно в коротких разгибателях. Шеи. сейчас они на картинке вам нарисуются и происходит небольшая диспозиция черепа череп смещается подавливает выходы и входы отверстия различные каналы для артерий и вен и тормозится отток венозный начинает голова бомбить болеть бывает односторонний бывает двухсторонний вот вот тут все это происходит что сделать чтобы не специфически сбить вот это вот все и улучшить отток. Кстати, одно из видео, как убрать внутричерепное давление, сейчас в подсказочках вылезет. Не теряйте его. А теперь показываю акцепитальный релиз. Давайте нащупаем сначала, где мы должны поставить пальцы. То есть мы посередине от шеи идем, находим выступ затылочный. Это затылочный бугор. И прямо под ним получается с левой стороны и с правой стороны. Ну или наоборот, с левой стороны и с правой стороны. Разницы нет. Нам нужно поставить именно площадку. Пальцы нужно поставить площадкой. Вот таким вот образом. То есть попросим приподнять голову. И с левой стороны от черепа мы ставим пальцы. И с правой стороны от черепа таким образом ставим пальцы. Их нужно поставить прямо в месте перехода черепа э, в шею. И таким образом расположить их. То есть не нужно нам э, на подушках стоять, нам нужно именно на вот. Так вот, жестко забором. И вот этот забор мы выставляем и просим голову расслабить. И оставляем руки в этом положении. Таким образом, чтобы мы чувствовали давление головы, вот этого вот промежутка шеи на затылочного на пальцы. И держим пальцы в таком положении до тех пор, пока слюна на лоб пациента не начнет капать. Это в среднем 5-7 минут примерно. Мы стоим так и просим просто пациента спокойно дышать. Когда нужно прекращать технику? Когда вы под пальцами почувствуете стук артериальный, то есть застучит кровь, жар будет в пальцах. Как только под пальцами почувствуется жар, то потихонечку технику можно заканчивать. В процессе всего именно действия этого нужно просить, чтобы пациент голову расслабил, потому что инстинктивно будет хотеться голову поднимать Вперед, Поэтому расслабьте голову, мы говорим, и периодически проверяем это просто болтанием. То есть поболтал, значит расслаблен. Если храпит, то тоже, значит, расслаблен. И держим пальцы так. После этого просто плавно съезжаем на затылок и убираем руки. Пациент может ощутить какое-то расслабление. Он может ощутить временную головную боль слева, справа, неважно. Но именно эта техника акцепитального релиза помогает дополнительно убрать внутричерепное давление, снять головную боль и боль с шеи. Так что пробуйте, пользуйтесь, кому полезно, поделитесь, пусть узнают, как это сделать, кто работает в этом всем направлении, используйте как дополнительную технику, очень хорошо помогает от головной боли, в принципе, то уже вперед.